И я хотел, так рассуждая все это, то говорил об освящении, но мне пришло на сердце говорить о священстве, что такое священник и что он означает. И мы прежде этого, я прочитаю один стих и мы сядем, займем свои места. Малахия говорит такие слова, вторая глава Малахия, седьмой стих. Ибо уста священника должны хранить видение, из закона ищут, отпусти его, потому что он вестник Господа Савофа. Присядьте. Друзья, это важная тема священства. Это не только касается, например, если кто семейный, то муж, а если кто, например, Говорится, сам имеет детей, то это возлагается на маму, она в доме должна занимать место, священство, она в доме должна занимать и воспитывать детей. Это говорит о том, что мы должны двигаться, и священник, видите, оно идет... Что он означает? И вот и Малахия нам говорит, мы прочитали, говорит, ибо уста священника должны хранить видение. И первое, хранить видение это знание. Оно полагается много на родине, на отца, а потому, потому что Он, священник, считается домашним. И второе, закон ищет уста Его. Он постоянно находится в Слове Господнем. Я скажу, что священник он должен постоянно он знает должен закон Божий, и он постоянно вникает в Слово Господне. Ему это Богом положено. И третье, он вестник Господа. Когда он вникает в Слово Господне священник, Он преподает то, что ему Бог открыл, Он говорит семье своей, это я говорю о домашнем священнике, об отце в доме, который он должен владеть этим всем. И если, например, нема мужа, то ты должна, жена, она, мама, должна проводить эти процедуры то же самое. И я знаю, что благодаря есть многие, которые сестры остались без мужей, но они воспитали своих детей в страхе Господнем. И это честь. Это честь, которая потому что... Они увидели, что в муже нет священства, он отошел от Господа, он не хотел служить Богу как надо, то мама берет эту власть в доме и она ведет это то же самое. Бог об этом он никогда не осудит, потому что мама, она помощница мужу, и вот жена, и вот она движется это полностью, и тогда Господь благословляет. Друзья, это важно тому, что мы должны. А слово «священник», я просто интересовался, что оно переводится. И слово «священник» с латынского языка означает «возводящий мост». Это тот, который, знаете, вот э, два берега, и нужно через них поставить мост, чтобы переходить. И вот этот священник домашний, он что делает? Он возводит мост от семьи до Бога. И он учит семью, как идти к Богу. И он этот, делает мост такой, как говорится, чтобы семья могла двигаться, чтобы могла семья двигаться о том, что идти. Вот мы вы представьте себе, вот, мы перед нами речка, мы не можем перейти, моста нету. И мы берем доску, что-нибудь ставим, мы можем перейти. Так и это священство, оно происходит, оно возлагается к тому, чтобы родители могли сделать этот мост, для, чтобы дети видели и познавали все их, и ищи нашему Богу. Друзья, вот этот мост, который мы должны, и вот я прочитаю 1 Тимофея, 2 глава, и тут 8 стих. Тут говорит такое интересное. «И так желаю, чтобы на всяком месте возносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Это важно тому, когда священник, он возводит эти чистые руки – без гнева и сомнения. В другой перевод говорят такие слова. Я хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали молитве руки чистые, помыслом без гнева и споров. Это Слово Божие нас направляет на то, когда мы в молитве молимся пред нашим Господом, наше чистое сердце должно быть чистое. Наш разум должен быть чистый, и тогда эта молитва, она несется к Богу. Потому что мы должны не забывать, друзья, есть небесе, есть поднебесье. И наша молитва, когда она чистая, она пробивает это поднебесье, оно идет к Богу прямо. Потому что наши помыслы чистые, наш разум чистый, и мы ничем не забываем, и мы, Бог слышит наши молитвы. Часто один, бывают люди, говорят, ну, молишься, молишься, ну, молитвы, не, не, что-то вроде как неуслышанное, и как вроде бы не понимаешь, что происходит. Но я часто говорю людям, проверь себя, отношение твое с Богом. Отношение твое с Богом не порвано ли? И вот мы должны это понимая и двигаться вперед. И эта молитва, она идет. Мы, мы приходим к ответу на вопрос, что должен делать священник. Я, я так записал несколько мыслей. Священник должен, быть, э, должен был проносить жертвы, жертвы, какие бывают. И вот он должен проносить за семью. Жертву всесожжения – это жертва, когда мы посвящаем себя Богу. Жертва обновления завета за себя, за жену и за детей. Это ведут священники домашние. Они стоят в проломе пред Господом за себя, за жену и за детей, чтобы Господь благословил. Это священство. Я еще даю такое, если, например, нема, то мама стоит в проломе пред Господом. Это требование от Господа. Она стоит в проломе пред Богом, чтобы за детей и даже и за мужа. Потому что в Слове Божьем написано, что если кто-то из семьи верующие, и дети рождают, они рождаются святыми. Но мы должны стоять в проломе этом, чтобы без молитвы была Второе. Жертва за грехи и повинности – это жертва исповедания покаяния, оставления греха за себя, за жену. Что-то, может, у меня произошло днем. Что-то я, может, помыслил не так. А может, я возроптал. И мы стоим на колени, мы начинаем, Господи, я был недоволен сегодня. Просто называй своим именем. Я сегодня вознегодовал, может, на кого-то, а может, я возникдовал на жену, а может, жена на мужа. И в этих моментах мы должны, понимая, и каясь пред Богом и нести все. И в молитву, эта жертва пред Богом мирная, она идет к тому. И вот когда вот это идет, от идет жертва мирная. И когда это все происходит, она идет мирная жертва к Богу. Она благоухает. Это жертва хвалы, благодарения за себя. Когда это все происходит, мы в поколение приходим пред Богом, и мы начинаем идти, и говорим, Господь, мы, ты начни славить Бога, начни благодарить Бога, то, что с тобой может, произошло. Господь, я благодарю, что ты ведешь меня, и ты управляешь мною. И когда Бог это делает, друзья, тогда мы чувствуем эту благодать Божью. Мы чувствуем, что Господь делает. Вот такие жертвы отжидает от нас, друзья. Господь хочет, чтобы мы каждый утром и вечером совершали эти жертвы с алтаря, жертвенника домашнего. Господь хочет, чтобы мы всегда возносили. Я вам приведу пример за одного мужа из Библии. Это за Иова. Если мы помним эту историю, Иов, он говорил такие слова, жертвы и молился, говоря, может быть, мои дети в чем-то согрешили. Знаете, это Иов, он молился пред Богом. Он всегда совершал эти молитвы. И я прочитаю, чтобы было понятнее, Иова, первая глава, четвертый стих. И тут ниже может возьму: сыновья Его сходились, делая пиры, каждый в своем доме свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. И когда вдруг торжественные дни совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, ибо говорил, может быть, сыновья мои согрешили и похудели Бога в сердце своем. Так делал он во все дни. Друзья, важность тому – это священство отца, священство матери. Оно должно в доме происходит, и ты должен каждый день произносить молитвы за детей. А может, они не так помыслили, друзья, а может, они допустили что-то не то в мыслях за, за, к Тебе, Господи. А может, они похудели, а может, они что-то плохое сказали. Ты им прости. Это жертва священства домашнего. И мы должны всегда приносить пред Богом это, друзья. Когда мы, у нас это все происходит, тогда Господь нас благословляет. И тогда дети наши правильно движутся, они видят. А бывает, дети нету дома, они слышат, иногда, они бывают у нас дверьми, они слышат нашу молитву. Они слышат эту нашу молитву, которую мама и отец возносят за них. Это жертву, которую Бог требует с каждого из нас. Это жертва, которую Господь хочет, чтобы мы совершали за наших детей. И я бы хотел, чтобы мы, также и наша ответственность, ходатайствует пред Богом за свою жену, за своих детей. Я бы просто так задать вопрос, каждый себе отвечай, какую жертву ты возносишь каждое утро и каждый вечер за семью. Как ты несешь эту молитву пред Богом за свою семью? Как же просто мы должны просто подумать и просто сами себе сделать вывод? Возвожу ли я эту жертву пред Богом и несу, как? Или я просто думаю, вечером особенно, быстрее закончить и пойти уже спать? А может, придется детей отпустить, а потом еще, еще полчаса, может, часик стоять в молитве пред Богом в проломе? Друзья, это важность Бог хочет от нас. Это священство, когда мы в молитве несем наших детей. А может, ночью придется встать в три часа ночи и просто за, за семью тоже эту молитву совершить. Это, это блаженство. Это, это когда идет молитва. И тогда мы видим в наших детях перемену, друзья. И Господь хочет, чтобы мы полностью совершали это. Есть еще один, время, э, муж Божий, который оставлен в Священном Писании. Вы можете представить этого счастливого человека? Это был Ной. Если мы помним, если мы помним за Ноя, который, он, его слово было в семье, закон, и я прочитаю где Господь ему обратился, это было это бытие, 6 глава, 18 стих. И говорит такие слова. Бог говорил, «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег, ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою». Друзья! Бог ему сказал, мы помним эту историю, когда Бог сказал Ною, построить ковчег, Он дал ему размер, и Ной ни грамму, на, даже может на микро, он ну, не уклонился, он построил по тому размеру, то, что Господь ему сказал. Он исполнил, и представьте себе, Он говорит детям своим, мне Бог сказал построить ковчег, Дети не возмущались, как может? Они сказали, мы будем помогать. Они рубали, они делали, они заготавливали. Они строили этот ковчег и все помогали. Вокруг людей все смеялись, но они строили. Друзья, и в нашей жизни бывает такое. Мы молимся и говорят, это христиане, а что вы добились? А что вы хотите? А что это? Друзья, а Господь хочет, чтобы мы и шли. Потому что у Ноя был авторитет. И дети, его уважая, они верили ему. Они поверили, они знали. Давайте мы вот зададимся таким вопросом. А может, Бог мне сказал, выйди с этого места? Ты должен переехать туда-туда. И ты семье говоришь, а дети говорят, куда переезжать Ты что? Мы имеем этот авторитет или нету? И вот мы должны, понимая, что говорит. Или может Господь, так вот, проверка такая. Вам Бог сказал, постройте, там, ну, для, может, ты там какой-то, братья у нас компьютером занимаются. построить корабль космический и взлететь в космос. Это она так, вроде бы, смешно. И Господь сказал, возьми и сделай это. И скажут: ну ты на компьютере уже так, уже у тебя уже мерещится. Это мы должны понимать, братья и сестры. Друзья, мы должны понимать, мы слышим голос Божий, мы говорим. И дети послушаниях, они исполняют то, что мы говорим. Потому что наше слово, оно закон. И когда мы движемся... Пред нашим Господом, друзья. Когда Господь с нами, тогда мы, мы слушаем голос Божий, тогда слушают дети нас. Это идет взаимно. Я уже испытал на себе. Если я бываю, не послушаю голос Божий, у меня происходит нечто другое. Я не послушал Господа, меня дети не послушают. Я когда начинаю слушать голос Божий и исполнять, я вижу перемену в семье, я вижу перемены везде. И когда мы научились отдавать Богу, и когда мы совершаем то, что Господь хочет в нас, друзья, мы должны действовать. Но если я скажу, я только два мужа привел, их очень много. Их очень много мужей, которые были авторитетом в семье своей. Которые видели дети эту перемену. Но я проведу еще двоих мужей, которые не послушались, не имели авторитет в семье своей. Возьмем это дерево, Мы возьмем, можем, за Лота. Когда Бог ему говорил. Помните, когда Лот с Авраамом он вместе находился и когда Авраам сказал, выбирай землю, Авраам дал выбор лоту, и лот смотрел, вот там прекрасные эти места, то город большой, вот это все, я, наверное, буду там жить. Выбор твой. И он выбирает, и он идет. А помните, когда пришли те два мужа, уже в Садом и Гамору. и когда вот это, когда эти два мужа пришли, уже к, к лоту. И говорит, давай, Лот, выходи. Он Лот бегал, Он говорил с своими, Он говорил с дочкам своим. Он не спешил. Мы прочитаем это бытие, говорит, 19 глава, и тут а 16 -я стиха я прочитаю. Ну, вообще 19 глава, это говорит об этом. Но я только один стих прочитаю, говорит, и как он медлил, то мужики. По милости к нему Господней, взяли за руку Его, и жену Его, и двух дочерей Его, и вывели Его, и поставили Его вне города. Он начал торговаться с Богом. Он говорит, иди, Он говорит, а подожди, зачем мне на гору? Я пойду, уже здесь Сихев, а может, тут рядом города? Он говорит, быстрее выходи, огонь бы сойдет. А я, может, туда, я не успею. Он своими мышлями думает, друзья. И он пошел в таком замешательстве, если смотрите, во-первых, члены семьи ему не доверяли, а во-вторых, он медлил, выполняя слово Божье, выход из города, то что мы прочитали. Он медлил, он останавливался. Из чего он лишился? Он идет, и жена поворачивается. И она остается солидным столбом. Он теряет семью за свое медление, за свое недоверие Богу. Так в жизни нашей бывает. Мы за нашего медления. Потому что Бог говорит, делай вот так. А мы думаем, а может это не Господь? А может это не Божье дело? А И у нас происходит нечто, мы теряем. И потом мы говорим, а почему у нас, у меня это происходит в жизни? Мы ослушались голос Божий. И когда мы ослушаемся голос Божий, то и семья не доверяет нам. И смотрите, кончина чему. В итоге что происходит? У Лота происходит нечто греховное. Дочки увидели, он убежал уже в пещере. И говорит, где нам взять мужей, давай напоим отца. И рождается два поколения, два племени рождаются, которые враждуют, они враждуют. Это непослушание Господу. Это медление. То, что Бог говорил, а мы не слушаем, думаем, а может это не так, а может Бог еще раз повторит. И уже тогда, как говорится, ангелы взяли его за руку, вывели за город. Иди, потому что огонь сходит. Мы часто в нашей жизни должны в итоге сделать и э, итог такой подбить. Как я слушаю голос Божий? А Бог говорит: Я священник, я отвечаю за семью, я должен провести Господь. И когда явится пастырь-начальник. Когда явится Господь, и ты должен сказать, Господи, вот я, вот жена, и вот дети, которые ты дал мне для воспитания, для тебя. Это Господь хочет, чтобы мы, этих лучших детей, которых Он дал нам, мы привели к Нему. И сказали, Господи, вот я и дети, которые ты дал мне. Чтобы они не были ни одному, я не дам. Мы должны провозглашать. Ни одному я не отдам этому миру. Ни один не будет из моих детей поклоняться этому идолу. Господи, все мои дети, они Твои. Они будут поклоняться Тебе. Мы, священники, мы должны это провозглашать. Мы должны это нести. Мы должны показывать, чтобы дети видели нас читающим. Чтобы дети видели нас молящимся. И сказали, я хочу служить Богу. Я хочу поклоняться этому Богу. Я хочу Ему служить. Аллилуйя. Друзья, я еще одно место прочитаю, где говорит, это первое царство. Вторая глава. Я, возьму 12 стих, 16 выборочно буду читать. За одного мужа священника, он был и священник, это священник Ильи. Мы эту историю знаем, многие, может, хорошо знают. И 12 стих говорит так, это 2 глава, 12 стих, «Сыновья же Ильи были люди негодные» они не знали Господа и долго священников в отношении к народу, когда кто приносил жертву отрок священницкий во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю или в скороводу скоровороду или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходящими сюда в селом. Даже прежде, нежели зажигали сож... тук, приходил отряд священнический и говорил приносящему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». Друзья, это дети который отец не воспитывал. А может, Он говорил, а может, Он как-то все, но если взять другой, еще в другом месте, я пропущу много, и говорит, 22 стих говорит, так тоже в этой главе, или же был весьма стар, и слышал все, как поступает сыновья Его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшись что они спят с женщинами, собиравшимися у входов в скинье собрания, И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Друзья, он ничего не делал, он только слышал. Он говорил, я слышу о вас плохое, сыновья, нехорошо вы делаете. Он должен был решить этот вопрос. Он должен был их убрать со священства. Он должен был сказать, сыновья, вы недостойны быть в священстве. Сейчас многие, многие есть, да, служителя. Они толкают. Сыновья не поймешь, в чем находятся. Они толкают их на служение. Они, толкают. Они должны быть служителями, просветерами. Но не забывает, что их дети в грехах. Это в жизни происходит, друзья. Они думают, что находясь в служении, дети освятятся. Нет, они происходят в этом. И когда в один день, когда Бог говорил, тогда Или, придет поражение в дом твой, как ты не обуздал детей своих, придет поражение в дом твой. Он думал, что это так просто, но оно пришло. Оно пришло. Смотрите, что происходит. Еремия говорит такие слова. Один стих, это говорит так, 9 глава, 21 стих. «Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наш, наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей». Смерть входит в наши окна. Друзья, дорогие, Огна, это наши глаза. Что видят наши глаза? Заходит смерть и убивает тебя духовно, оттолкивает тебя от Господа. И ты тогда думаешь, приходят проблемы, и ты думаешь, что происходит. А Бог говорит, «Вникни в Слово Мое, займи место священника». Возьми, восстанови, как тот Илья Пророк, восстановил тот жертвенник разрушенный. Он взял 12 камней, не те, он создал этот жертвенник, он поставил и сказал, Бог есть живой Бог. Друзья, это Господь хочет, чтобы мы восстанавливали эти жертвенники в домашние, чтобы мы совершали это служение. И это касается женщин тоже, жен. Они касаются, потому что они помощницы мужу. Они должны помогать в этом. И тогда мы будем видеть своих, своих детей пред нашим Господом. Тогда мы будем видеть все пред нашим Господом. Мы видим свой результат. И души он смотрел с довольствием. Дорогой отец и мать, с довольствием священники, и мы будем когда мы будем видеть детей наших молящихся, когда мы будем видеть результат наших молитв, и мы будем смотреть на подвиг души с удовольствием, что вот это не наша заслуга, Господи, Твоя заслуга, это Ты делаешь. Это Господь хочет, чтобы мы в это время последнее, время очень жестокое, друзья, и мы должны... Продвигаться к нашему Богу. Давайте мы задумаемся. Являюсь ли я всем священником, который Господь хочет от меня. Давайте мы с этой минуты начнем начнём, скажем, болитве. Господи, я готов меняться. Я хочу тебе полностью отдаться. А мы что было на мне. Дорогие друзья, Помажьте молитвой косяки домов ваших. Кровь Иисуса Христа нам поможет. Помните, когда израильский народ должен был выходить и сказал Бог Моисею, скажи народу, пусть поможет кровью косяки дверей. И когда будет ангел губить и лети, он не коснется вас. И это свершилось. Где ангел не видел эту кровь, он и в дом поражения. Первенец умирал. Первенец умирал, потому что они не знали Бога. Они не, не было помазано косяки дверей. Друзья, мы должны помазать косяки дверей дома нашего. Мы должны идти в молитве за дом. Мы должны стоять в прономе и сказать дьяволу: нет! У тебя здесь нет у нас, в нашем доме места. «Иди отсюда! В наш, у нас место есть для Господа!» Это Бог хочет! Да поможет Господь, чтобы мы и шли за нашим Господом, исследовали Его путем. И я прочитаю Исая еще один стих, и мы будем молиться. Это говорит Исая первая глава, 18 стих. «Тогда придите! И рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег у белю, если будут красные, как пурпур, как волну у белю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Тут Господь предлагает прийти. Я убилю тебя, я очищу тебя. Я тебя приготовлю к тому служению, которое я имею на тебя. Друзья, время последнее лукавое, и мы должны идти за нашим Господом. Мы должны следовать нашим Иисусом. Мы должны двигаться в то, что хочет Господь. Мы должны делать идти. И вот в верхней, в этой же главе, в 1 главе 17 говорит такие слова. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетеного, защищайте сироту, ступайтесь за вдову». И тут Господь говорит, «И придите, и мы, я у вас еще убилю, я совершу это». И Господь будет нашим хозяином, сказать, «Господи, будь хозяином в моем доме». Руководи моим домом, управляй моей семью, управляй моей жизнью. Дорогие друзья, научимся отдавать свою жизнь Господу. И пусть Он владеет. Пусть Христос моим сердцем владеет. Есть такой псалом. Пусть Иисус моим сердцем владеет. Друзья, пусть Иисус владеет нашей жизнью, нашим сердцем. И мы идем сейчас в молитве нашему Богу. И чтобы Господь благословил и помог нам. Аминь, молимся.